Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию видеоинструкцию по услуге «Постановка ребенка в очередь в детский сад». На портале электронного правительства Республики Казахстан вы можете поставить ребенка в очередь в детский сад. Онлайн-услугу можно получить в случае, если ребенок рожден после 13 августа 2007 года. Услуга бесплатная. Итак, начнем оформление заявки. Вы находитесь на странице получения услуги. В первую очередь вы должны авторизоваться. Введите свой ИИН и пароль, указанный при регистрации, и нажмите кнопку «Войти в систему». Вы будете переадресованы на страницу «Услуги». Теперь нажмите на кнопку «Заказать услугу онлайн». На первом шаге требуется заполнить все поля, отмеченные звездочкой. Укажите ваш телефон, имейл, регион проживания и ИИН вашего ребенка. После ввода ИИН нажмите кнопку «Проверить». Вы увидите все персональные данные вашего ребенка. Далее выберите предпочитаемый язык обучения и три организации из выпадающего списка. Для того, чтобы выбрать несколько вариантов дошкольных организаций, выделите их название, удерживая клавишу Ctrl. Затем нажмите кнопку «Отправить запрос». Вы будете переадресованы на страницу истории получения услуг. Нажмите на номер вашего заявления. Спустя несколько минут обновите статус заявления. Появится кнопка «Посмотреть уведомление о регистрации ребенка». Нажмите на нее. В данном уведомлении вы можете посмотреть номер очереди в каждую из трех указанных вами дошкольных организаций. Для дальнейшего отслеживания очереди вы можете воспользоваться услугой «Рассмотр номера очереди в детский сад» на портале электронного правительства. Спасибо за внимание! Надеемся, вы воспользуетесь услугами портала электронного правительства. По любым вопросам по работе с порталом вы можете связаться с нами в социальных сетях или позвонить в единый контакт-центр по номерам 1414 и 8 800 080 47. Звонок бесплатный по всему Казахстану.